Здравствуйте, я Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач, посвященных истории средних веков. В предыдущей передаче я рассказал немного о варварских королевствах, которые существовали в пятом-шестом веках, которые начались еще во времена Римской империи, но пережили ее, и мы поговорили о королевствах вандалов, вестготов фаскотов, лангобардов, а в этой передаче и в ряде следующих я предлагаю поговорить о королевстве франков, которое, в отличие от всех предыдущих, пережило э, эти века и стало фундаментом, на котором возникли национальные государства современной Западной Европы. Итак, 476 год. Западная Римская империя прекратила свое существование, на тот момент на ее территории уже на Юго-Западе Галии и на Иберийском полуострове существовало государство королевство вернее, Вестготов, а на Юго-Востоке Галлии королевство Бургунтов. Что касается земель Севера Галлии, то они номинально находились под управлением империи. Хотя надо признать, что после императора Майориана, который был убит в 461 году. Эти земли э, находились под властью Рима только номинально. Де факто там, правила правило, местная аристократия. Э, что же произошло в тот момент, когда э, западная часть империи фактически прекратила свое существование? Э, ну вот я жил, например, в момент распада Советского Союза. Я думаю, что те, кто жили в такие периоды, когда падали империи, наблюдали подобную картину. Центр, центральная власть прекращает свое существование, но местная власть она остается, она как бы сохраняет свою легитимность и она продолжает осуществлять те функции, которые у нее были. А я напомню еще с первой передачи, что местное самоуправление, местные кури они отвечали в общем-то за все практические аспекты жизнедеятельности общества и Поэтому у меня такая гипотеза есть, что когда пала западная римская империя, то вот эти местные кури они сохранились, а назначаемые из Рима чиновники, это префекты притория, викарии и так далее, они как бы утратили свою легитимность. И в принципе деятельность кури по управлению общественным имуществом, по сбору налогов продолжалась, только они перестали отправлять эти налоги в Рим. Эта гипотеза вот, в качестве ее подтверждения. Я хочу привести такой источник, как Бревиариум Аняни. Это сборник юридический, сборник римского законодательства, подготовленный Анянием правление Везгозского короля Алариха II в 506 году, то есть через 30 лет после распада империи. Он еще называется Бревиариум Алариха по имени короля, хотя его первоначальное название... Лекс Романа, то есть римское законодательство, и в нем довольно много внимания уделено вопросам местного самоуправления. В частности, вот что в толковании кодекса Феодосии говорится. То, что прежде делал притор или президент и так далее, теперь должны делать судьи города или курия или первые люди. То есть мы видим, что то, что делал представитель центрального правительства перешло к органам местного самоуправления. И нет никакого основания считать, что на севере Галлии дела обстояли иначе. Более того, там не было варварских королевств, и поэтому там не было какой-то центральной администрации, там не было какой-то силы, которая представляла бы функции государства, например, армию, такие, как были в королевстве Визготов. Поэтому местные органы самоуправления, местные кури, на мой взгляд, начали достраивать вот эти функции государства. Они начали создавать прообраз армии, то есть местное ополчение. Во главе его стояли те наиболее родовитые римляне, это семейство Сиагрев. Видимо, через 20-30 лет это ополчение могло бы превратиться в нормальную полноценную армию, а протогосударственное образование на севере Галии в какую-то такую аристократическую республику, такого же типа, как впоследствии возникли в Генуе, Венеции, Амальфе. Но помешали этому герою нашей нынешней передачи это Франки. Франки это германское племя, которое к концу третьего века расселилась в нижнем среднем течении Рейна. И к IV веку оно разделилось на две большие части. Это репурианские и солические франки. Репурианские или же речные франки, они жили по берегам рек в среднем течении Рейна. Их столицей был Кёльн. А что касается солических франков, то это, скажем так, северные или морские франки, которые жили ниже по течению Рейна, между Рейном и Шельдой, это современные Южные Нидерланды и Бельгия. королевство Единого у них не было, у них было несколько таких князьков или королей локальных. вот Мы знаем, что был такой король турнейских франков Хильдерик. Дело в том, что в 1653 году при расчистке фундамента в городе Турне, это северо-восток Франции, было обнаружено захоронение крупного мужчины, на пальце которого была золотая печатка с надписью «Король Хильдерик». Рядом находились монеты. Монеты императоров от Феодосия II до Зенона. Куски шелковой ткани и драгоценное украшение. Год смерти Хильдерика неизвестен, но считается, что это был 481 год. Почему? Потому что э, правление императора Зенона, то есть более поздних монет, не обнаружилось. Ну, там год может быть плюс-минус, конечно, но вот условно, скажем, 481 год. Хильдерику наследовал его сын Хлодвиг. Хлодвиг – это тот знаменитый король франков, который фактически основал династию мировинков и завоевал Галлию, а также многие другие земли. Здесь следует сказать несколько слов об именах. Но вот мировинками династию называют по имени легендарного предка Хильдерика и Хлодвика Мировея. Хотя существование его не подтверждено какими-то источниками, но после находки могилы Хильдерика, в принципе, оно не кажется уже таким уж невероятным. Что касается имен, то Хильдерик образовано от двух слов на старофранкском языке «хильд» и «рик», что значит «мощный воитель». Хлодвиг тоже от двух слов, Хлод и Вик, прославленный в боях. Ну, как вы видите, обычай достаточно типичен, в том числе для Древней Руси. Вот Сравните с такими именами, как Святослав, Владимир, Ярополк и Изяслав. То есть очень даже похожие составные части. Слава, владение и так далее. Старофранские имена кажутся нам непривычными лишь потому, что... Они были даны еще в то время, когда латынь не вошла в обиход германцев и не была адаптирована для написания германских имен. А потом, когда эта адаптация произошла, то имя Хлодвиг, оно стало писаться Людовик. То есть, в общем-то, имя, которое нам прекрасно известно, и ему соответствуют современные французская Луи, испанская Луис, немецкая Людвиг. То есть, как видите, очень похоже. От имени Теодорих произошли современные имена Дитрих, Дерик, Тьери. От имени Хлотарь, Лотарь, от Хродебер, Робер или Роберт, от имени Харибер, Герберт. То есть, в принципе, немного видоизменяясь эти имена, они дожили до настоящего времени. Что касается мировингов, то для этой династии, так же, как и для династии древнерусских правителей, было очень характерно давать своим детям, королевским детям, так называемые королевские имена. То есть имена предков, которые уже правили. Считалось, что это дает такую легитимность и для ребенка впоследствии занять королевский трон. Наш основной источник информации о Мировингах, о ранних мировингах, это история франков Григория Турского. Ее можно найти в русском переводе. Григорий был епископом Тура. Он происходил из знатной галаримской семьи. Это было типично для епископов той поры. Писал свою книгу с 563 года. То есть, в общем-то, спустя несколько десятилетий с момента завоевания Галии франками. Живы были еще свидетели тех времен. Например, вдова Хлодвига Клотильда дожила до 544 года. Что касается более ранних событий, то тот же Григорий Туск использовал переписку Сидония Полинария, о котором я упоминал в первой передаче, «Авито Вьенского. Это были два епископа, которые, в общем-то, находились на своих кафедрах где-то за сто лет до Григория. Ну а более поздние события уже происходили на глазах самого Григория Туского. Вообще, франки изначально они не сильно враждовались с галаримлянами. Например, Хильдерик совместно, совместно с Эгидием Сиагрием воевал против Вестготов в 463 году, но в дальнейшем пути разошлись, потому что Сиагрии не признали действия Адакра. Напомню, что Адакр – это такой римский генерал варварского происхождения, который Скажем так, упразднил Западную Римскую империю. Низверг его, пос, ее последнего императора отослал императорские регалии в Константинополь. Сиагри этого не признали, например. А Хлодвиг, наоборот, искал э, союзника. Вернее, даже не Хлодвика, а Хильдерик еще. Э, дело в том, что в 480 году э, репурианские франки э, взяли Трир. Трир – это была столица э, префектуры Притория, одной из четырех. Префектура Претория Галлия и столица Диация за Галия. И это был очень большой и богатый город. И Рипурианские франки усилились, Хильдерик опасался, их вошел в союз с Адакром, Сиагрии наоборот, были как бы там противниками, они стали искать себе тоже союзников и нашли их в лице, кого в лице Фестготов, в лице их короля Эйриха. Вот, вероятно, это уже был последний из Сиагрия, сын Эгидия, который вступил в союз с Вестготами. Ну, это ухудшило его положение в Галлии. Отношения с церковью резко ухудшились, потому что, напомню, Вестготы, так же, как и Остготы, так же, как и многие другие варвары, были арианами, а галоримляне были ортодоксальными христианами, то есть католиками. Ну, и скажем так, для... Церкви Для официальной церкви было предпочтительнее даже поддерживать язычника Хлодвига, нежели еретиков Ариан Вестготов и, соответственно, их союзника Сиагри. В 484 году король Эйрих умирает, а трон Вестготов наследует его малолетний сын Аларих II. Хлодвиг, который к тому времени уже три года как правит турнейскими франками, Чувствует, что наступил удачный момент для нанесения удара. Он в 486 году просит о поддержке других королей социалических э, франков. Это Харарих и Рагнахар. чем Харарих ему отказал, Рагнахар согласился. То есть, совместные войска э, Хлодвига и Рагнахара, э, они вторглись в пределы э, Галии, нанесли сиагревое поражение в битве при Суассоне. И под властью Хлодвига оказались голоримские земли между Сеной и Луарой, то есть это северо-восток Франции нынешней. Сягрий бежал в Тулузу к вест это юго-запад нынешней Франции, но Хлодвиг потребовал его выдачи, Аларих II, вернее его правительство согласилось, выдало сягри Сягрий был немедленно казнен после этого Хлодвиком. Хлодвиг, чтобы обеспечить себе дальнейшую поддержку, сватается бургундской принцессе Хродехильде или же Клотильде. Она дочь короля Хильперика II Бургунского. В прошлый раз я рассказывал о том, что в 493 в следующем году Хильперик и его жена были убиты своим братом, братом Хильперика, Гундабадом, который объединил Бургундию под своей властью. Но Клотильда уцелела. Брак в том же 493 году у нее с Хлодвигом состоялся. Она была ревностной католичкой, кстати говоря. И, возможно, под ее влиянием, возможно, из политических соображений Хлодвиг тоже крестился по католическому обряду. Считается, что это произошло на Рождество то ли 496, то ли 498 года и крестил Хлодвига в Реймсе святой Рами или же Ремигий. И в лице католической церкви Хлодвиг обрел очень важного союзника. Почему? Потому что Вестготы и Остготы были арианами. А Хлодвиг был фактически единственной силой католической. И он был также, кроме церкви, еще таким образом естественным союзником византийского императора, тоже относился к ортодоксальной или католической церкви но на тот момент это была единая католическая ортодоксальная церковь и ничего. далеко не это это отметить еще одну особенность франков дело в том что подобно древнеровскому государству особенно в правлении святослава игоревича завоевание осуществляла в общем-то королевская дружина но ну, в отличие от других варварских королевств в отличие от Весткотов, сготов, Лангобардов, Бургундов, Вандалов, которые переселялись, в общем-то, всеми племенами. Основная часть франков оставалась в своем естественном ареале, и только королевская дружина, она завоевывала земли, оставляла там местную, по всей видимости, администрацию, только собирала дань и осуществляла также защиту, скажем так, от внешних врагов. Далее, в 490-х годах Хлодвиг совершал набеги на королевство Вестготов, в 494 году на Сентонж, в 498 на Бордо. Однако основные усилия в это десятилетие были сосредоточены на востоке, на землях алиманов. Алиманы – это германское племя, они жили выше по течению, чем репурянские франки, то есть это современная там э, юг, э, юго-запад Германии, скажем так. Вот э, Хлодвиг э, вместе с люкурианскими франками в 496 году нанес алиманам поражение при Толбяке, знаменитая битва при Толбяке, исход которой был, в общем-то, неясен, И по легенде Хлодвиг обещал креститься, если Бог пошлет ему победу. Франки победили, Хлодвиг крестился, соответственно. В следующее десятилетие, то есть в первое десятилетие 6 века, Хлодвиг обратил внимание на юг, на Весткотов, хотя в 1500 году он пытался воевать с бургундами, тем не менее, вот с бургундами он общем-то, замирился, он разбил их даже при Дижоне, осадил Авиньон, но впоследствии с Гунтабадом заключил мир. А вопрос, почему он пошел на Вестготов, дело в том, что Вестготы, они, конечно, были гораздо более сильными. И стоял вопрос о том, кто объединит под своей властью всю Галлию. Вестготы или франки? У Вестготов был юго-запад, до реки Луара, Это Аквитания, ну, считайте, там четверть, может даже больше нынешней Франции, а у франков был северо-восток, ну, тоже где-то, может быть, четверть или треть севера. Здесь сыграл роль э, также и важный союз между франками и Византийской империей. Я уже упоминал, что по религиозным соображениям они были естественными союзниками, это первое. А второе, они были географически естественными союзниками. Дело в том, что э, Византийская империя, она же никогда не называла себя Византийская, она называла себя Римская империя, она претендовала, конечно же, на власть над всеми римскими землями, э, в том числе теми, которые... Покорили остготы, Далее, напомню, к тому времени Адар уже был убит, и там провел Теодорих. Теодорих был естественным союзником остготов, потому что это было родственное ему племя, и, соответственно, франки были естественными союзниками византийского императора. Византийцы, когда они хотели пойти против остготов, обратились Франкам, по всей видимости, чтобы франки пошли против Вестготов и помешали вестготам оказать поддержку Остготов. Ну, до да, Остготов пока еще речь не дошла. Это не такое близкое будущее. А вот франки пошли на Вестготов. Они нанесли в 507 году поражение армии Вестготов при Вуйе. Король Аларих II был убит. Без сопротивления франки взяли такие города, как Ангулем, Бордо а в следующем году, в начале 508 года, и столицу королевства Тулузу. Вестготы были оттеснены за Пиренеи, но их королевство на Иберийском полуострове устояло. А также у них сохранилась провинция Нарбонны, которую называли в то время Септиманией, хотя ранее Септиманией называли весь Южный Диацес, в который входило семь провинций римских, и столица у него была в но уже к этому времени, о котором мы говорим, за, э, только за провинцией Нарбоны сохранилось название Сентимания. А в руках франц, франков оказалась огромная территория, то есть э, практически вся Аквитания, четверть нынешней Франции. И император Анастасий пожаловал Хлодвигу титул консула. Ну и наконец Хлодвиг объединил под своим началом всех франков. Для этого он в первую очередь убил Харариха и его сына. Напомню, что Харарих не поддержал Хлодвига в самом начале, в 486 году, когда Хлодвиг пошел против Сиагрия. Но, в общем-то, это был только повод, потому что Рагнахар, второй король соличек франков, который Хлодвига тогда поддержал, он не ушел от скажем так, расправы, и Хлодвиг убил и его, и его братьев Рихара и Регномера. Наиболее же показательной была, на мой взгляд, расправа Хлодвига с королем репурянских франков э -э, Сильбертом. Э -э, Хромым, который правил в Кельне, он послал свое войско э -э, против вестготов для помощи Хлодвигу. Войском руководил сын Сигиберта Хлодерих. Видимо, тогда Хлодвиг подговорил Хлодыриха пойти против отца. Типа вот отец засиделся на троне, что пришло время и тебе править. И вот есть версия о том, что Хлодерих, ну эту же версию цитирует Григорий Турский, что Хлодерих заманил своего отца в засаду, когда тот охотился. И убил его. После этого сел на трон в Кёльне. И то ли Хлодвиг приехал к нему в гости, то ли послы Хлодвига. Но когда в 508 году Хлодерих показывал сокровищницу королевскую, то то ли вот сам Хлодвиг, то ли его послы Хлодериха там же и убили. раскрыли ему голову секирой. А после этого репурианские франки подняли на щит. Хлодвига. Хлодвиг мотивировал убийство Хлодвига, естественно, тем, что покарал отца убийцу. И он остался единственным таким видным королем у франков. И репурианские франки тоже его избрали своим королем. И таким образом в 508 году Хлодвиг под своей властью объединил земли всех франков, а также земли почти всей Галлии. Кроме Бургундии, кроме юго-восточной части и кроме провинции Нарбонны. Также он захватил и земли аль -Лимана. То есть, в общем-то, он контролировал и запад нынешней Германии. В столице королевства Хлодвиг взял Париж, но правил единолично он уже не очень долго. В 511 году он умер, похоронен в аббатстве святой Женевьевы. После смерти его королевства было разделено между сыновьями. И здесь мы, кстати говоря, опять видим аналогию с Древней Русью, где тоже князья делили э, свое княжество между сыновьями. Но об этом о разделе французского королевства и о том, как сыновья Хлодрига правили, мы поговорим в следующей передаче. Спасибо вам за внимание и до следующих.